Появились еще вопросы или uh, У меня сейчас личный вопрос такого плана. Uh, так как у нас, возможно, uh, сегодня присутствуют люди, которые ни разу не смотрели и не слушали тебя, Светлана, то uh -huh. все-таки немножечко рассказать о том, в каком ты сейчас состоянии, и небольшой опыт за спиной, который ты имеешь по неедению, по оздоровлению, по вот этим моментам, которые у тебя, собственно, сейчас происходят? Очень кратенько, пожалуйста. Ну, как получится? У меня было несколько опытов сухого голодания. Первый, он был неосознанный. Это была мою вторую беременность. Было три с половиной месяца полностью без еды и без еды. Первый триместр, ну, с, с копеечками. Это первый мой был неосознанный опыт. Потом а, потом у меня было 4 месяца, потом 3 месяца, потом 2 месяца. И сейчас у меня вот очередной опыт, насколько он продлится, я пока не могу сказать. И, и длится он, я уже тоже говорила в другом видео, 14 марта. Вот. И сейчас я еще депривирую сон. Мне нравится это состояние. Я его очень подробно обсуждаю с ребятами на марафоне по депривации сна, потому что не, я еще раз повторю, что не все вещи, которые я могу раскрыть в марафонах, я могу открыть на, на большую публику потому что не все люди готовы к этой информации. Я вижу многие комментарии, которые пишут, но я даже на них не отвечаю, потому что они такие настолько сумбурные, настолько люди просят какого-то доказательства. Я еще раз повторю, что доказательства вы не сможете получить. Если вы сами это не прочувствуете, если вы сами не начнете практиковать, вам вы никогда не примете то, что я говорю, потому что это такие вещи, которые нужно их именно чувствовать, их нельзя проверить. По-другому, ну, никак. Да, практику можно только понять через практику, уважаемые друзья, это так. И практик поймет практика, а теоретик будет всю жизнь только посмотреть, подсматривать, подслушивать, анализировать и отговаривать, естественно, потому что только через практику вы поймете, как работает ваш ум, как работает ваша психика и другие составляющие вашего «я». Спасибо, Свет.